Как вы относитесь к тому, когда вас отвлекает, когда есть шум, когда кто-то стучит, когда кто-то кричит, когда есть такие шумы, которые вас отвлекают от ваших мыслей, от того, как вы хотите отдохнуть, например, от того, как вы хотите сосредоточиться на своем. Я Надежда Новосельская, психолог-коуч, сейчас вам дам практику. Есть такая практика, «Сердце розы» называется. Я нашла ее в книге «Монах, который продал свой Феррари». Это транс... практика трансмедитации. Ты берешь розу, смотришь в нее, не отрывая глаз, и стараясь ни о чем не думать, думать только о том, что ты видишь. Вот также на примере сейчас пишу эту практику прямо с балкона, когда у меня стоит перед глазами эта пальма, и совсем рядышком время от времени работает дрель. Я давно научилась отключаться и брать то состояние, которое мне нужны. Есть люди, которые выживают в труднейших условиях, когда идет война, когда идет жестокое обращение с людьми и <смех>, ученые провели исследования, как этим людям удается сохранить свою человечность, свое сержен человечески, свое я. И вот одна из практик из этих исследований. Сейчас я вам их даю. Итак, ваша задача увидеть то, что вам нравится, то, что вам доставляет удовольствие. Это может быть пальма. Это может быть роза. Это может быть какой-то другой предмет, который вам нравится. Вы можете сфокусироваться на этом и смотреть в одну точку и говорить своему бессознательному приблизительно следующие слова. Уважаемые бессознательные, я хочу, чтобы я в этом моменте прямо сейчас получила ответ на мои вопросы, которые меня волнуют и называете вопрос, который вас волнует. А пока я буду находиться в состоянии здесь и сейчас смотреть эту розу или эту пальму и какой-то другой предмет, который радует вашу душу, всегда можете найти в своем окружении, все, что происходит вокруг меня. Это бурлящая дрель. Это шумящая машина рядом со мной. И все, что происходит вокруг меня, это все в помощь для ответов на мои вопросы. Я благодарна этому моменту, что я сейчас могу слышать, как другие что-то делают, шумят, ездят. Это значит, что я живу. И продолжаете смотреть в одну точку. И называть к себе те вопросы, которые для вас важны. Я точно знаю и доверяю тебе, мое уважаемое бессознательное, что я каким-то образом получу ответ на мой вопрос. И ваша задача зафиксировать безмолвие и держать 5-10 минут это безмолвие. И вы, научившись держать это безмолвие, Получать будете столько подсказок, столько ресурсов. Вы станете настолько спокойным человеком и на всю ситуацию жизненную вокруг вас относиться со стороны, как бы сверху, системно мыслить и не вовлекаться. Вы настолько научитесь быть мощным человеком, ресурсным, если вы будете делать подобные практики регулярно, хотя бы 2-3 раза в день, по 5-10, а еще лучше 15 минут. Надежда Новосельская – психолог, психотерапевт, гипнотерапевт. И просто человек, который создает свою жизнь, создает себя сама через те знания, которые я знаю, и через своих учеников, которым я даю эти знания, и которые получают соответствующие результаты. Налаживают свои отношения, находят своих близких, любимых людей, увеличивают доходы, выходит замуж, женится выздоравливает. Всех вам благ. Сердце розы. А еще лучше, сердце пальмы. Потому что мы с вами работали с пальмой. Пока-пока.